В первой части мы поговорим о том, что мы могли бы назвать сетевой парадигмой. Все модели и теории похожи на окна в реальность. ни одна из них не идеальна. И хотя они позволяют нам рассмотреть одни вещи, в то же время препятствуют рассмотрению других. И что более важно, все они строятся на некотором наборе предположений. Такой набор методов и предположений, которые лежит в основе какой-либо научной области, называется парадигмой. Поэтому прежде чем начать погружаться в техническую часть теории сетей, нужно рассказать о некоторых ключевых особенностях сетевой парадигмы. Эти особенности составят главные темы, которые мы представим и попытаемся выделить по мере продвижения по нашему курсу. Во-первых, суть сетей заключается в связности. В рамках систем, компоненты которых относительно отделены, мы можем сосредоточить наше внимание на этих компонентах. Анализируя их свойства, мы сможем понять принципы работы всей системы. Например, скажем, я собрал портфель различных финансовых активов. Но если риски по этим разным активам никаким образом не зависят друг от друга, потому что, скажем, они все из различных секторов экономики, тогда я могу посчитать общие риски всего портфеля, просто проанализировав свойства каждого актива. Сложив их, я получу общее значение для всего портфеля. Но что если между многими из этих активов есть корреляции? Если я много инвестировал одновременно, скажем, в пищевую промышленность и сельское хозяйство, риски в этих областях взаимосвязаны. Или активы из сфер перевозок и торговли, они тоже взаимосвязаны. Из-за таких связей ценность активов становится не такой явной. Так что настоящее соотношение рисков и доходности для моего портфеля больше не определяется каждым активом в отдельности, а должно учитывать эти взаимосвязи. То есть, что с чем связано и каким образом теперь определяет всю систему. Смысл здесь в том, что мы часто тратим кучу времени на то, чтобы исследовать отдельные части, а потом предполагаем, что вся система это просто сумма этих частей. Но когда внутри системы обнаруживаются связи, это усиливает отношения между частями, которые составляют цельную систему. И это место, где теория сетей обретает свою важность, так как она сосредоточена именно на связности. Вернемся к финансовому примеру. Управляющие хеджевых фондов и других финансовых организаций не вылетают из бизнеса из-за того, что не могут проанализировать характеристики своих отдельных активов. Они банкротятся, мы получаем финансовый кризис из-за того, что не можем рассмотреть сетевые связи между этими активами. Чтобы взглянуть на мир сетевой парадигме, нам нужно увидеть не только вещи сами по себе, но и связи между ними. И это приводит нас ко второму пункту. Он заключается в том, что мир связи расположен в другом виде пространства, нежели то, к которому мы привыкли. Мы живем расхаживая по трехмерному пространству с так называемой евклидовой геометрией, которая для нас крайне наглядна. Но придется забыть об этом, потому что это геометрия вещей или объектов, а не связей. Геометрия сетей – это то, что мы назовем топологией. Топология растягивает и искривляет наше трехмерное пространство. Так давайте я приведу небольшой пример, чтобы стало понятнее. Скажем, я живу в турецком городе Стамбул. Если отметить его на карте, то видно, что столица Венгрии – Будапешт, намного ближе, чем Лондон. Но из-за того, что Лондон является важным центром мировой системы авиаперевозок, тогда как Будапешт нет, мне намного проще проложить связь с Лондоном, чем с Будапештом. Таким образом, если что-то в такой сети находится в Стамбуле, то из-за топологии сети Лондон получается существенно ближе к нему. Надеюсь, этот пример дал вам некоторое понимание того, как сети работают с другим видом геометрии, отличным от того, к которому мы привыкли. К тому же они идут в разрез с традиционными сферами, не только в пространстве, как было показано в примере, но и в остальных областях. Это делает изучение сетей по-настоящему междисциплинарным. В-третьих, сети представляют собой очень согласованную структуру, которая часто возникает на низовом уровне, но также имеет некоторые ограничения, налагаемые окружающей средой. В качестве примера могут служить торговые пути, которые появлялись в различные исторические периоды. В средние века торговцы из Азии привозили товары в Индию и на Ближний Восток. А местные торговцы, в свою очередь, поставляли товары в Европу. И наоборот, так возникла почти глобальная сеть торговых маршрутов, основанная на местных взаимодействиях между торговцами. Никто не планировал всю систему, она просто появилась. То же самое можно увидеть в колониях муравьев, когда отдельные муравьи вставляют след с фермонов до источников пищи. Тут снова появляется сеть из следов различных муравьев. Но эти связи и вся образовавшаяся сеть целиком имеют свою цену. Нужно тратиться на ее поддержание, поэтому многие такие сети являются продуктом взаимодействия элементов на местном уровне, которые создают связи в окружении, накладывающим ресурсные ограничения на развитие сети. Позже мы вернемся к этому вопросу и рассмотрим его более подробно. Наконец, сложность и нелинейность – это неотъемлемые свойства сетей. В то время как число элементов в нашей сети может расти просто линейно, то есть 1, 2, 3 и так далее, а число связей между ними может расти экспоненциально. То есть, если взять небольшую группу людей, скажем, из 10 или 20 человек, то могут быть буквально миллиарды различных типов сетей между ними. Эта нелинейность возникает постоянно, поэтому единственный подход к такому типу экспоненциальной сложности – это использование компьютеров. Когда мы объединим новый способ описания мира, который дает нам теория сетей с мощными вычислительными инструментами и потоками данных из современных источников, мы получим маленькую революцию и новый подход, называемый наукой о сетях. Этот подход приобретает все большее значение во многих традиционных областях науки. Сети дают нам весьма наглядный способ визуального представления сложности, что позволяет нам быстро получить общее представление о сложной системе, просто взглянув на нее и увидев внутреннюю картину связей. То есть ключевые вершины, другую информацию, важную для понимания всей системы. Надеюсь, к этому моменту у вас сложилось представление о том, что мы понимаем под сетевой парадигмой. Все крутится вокруг связности. Связанность порождает ее собственный вид пространства геометрии. Это зачастую определяется тем, как элементы сети создают связи и ограничениями, которые налагают окружающая среда. Поэтому мир сетей почти всегда не линей, и разбираться с ним на практике можно только с помощью компьютерных вычислений.